Привет всем! Сегодня я бы хотела поговорить об уже известном нам проекте под названием NFT Pump. Давайте вместе посмотрим, насколько выросли наши инвестиции и можно ли в целом доверять проекту. Усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром. Вкратце напомню, в чем заключается основная задача проекта. Это определение типа транспортного средства, оценка поведения на дороге и идентификация регистрационных знаков с использованием искусственного интеллекта. Уже более трех лет успехи NFT Pump влияют на системы безопасности и управления дорожным движением в ряде крупных мегаполисов. Разработчики уже более семи лет изучают и работают с искусственным интеллектом. Благодаря решению команды проекта вы можете зарабатывать на торговле NFT, даже если у вас есть всего 3 доллара. Чуть-чуть о том, как работает проект. Инвестируя в NFT Pump, вы оплачиваете определенную долю токена NFT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 TRX. Сумма ввода для каждой из этих валют совершенно разная. В прошлом видео я рассказывала о минимальных суммах, если вам нужно уточнить этот вопрос, смело переходите к прошлому видео. Ну а теперь перейдем к самому важному. Признаться, в криптопространстве есть много проектов, в которых можно прогореть. Однако я не пожалела, что доверила NFT пампу свои активы, ведь теперь вижу, что проект действительно платит. Как вы, наверное, помните, в прошлом видео мы выводили 120 доги. Если кто-то что-то подзабыл, напоминаем. Сейчас на экране вы можете видеть журнал транзакций и кошелек, на который она капнула. В общем, надеюсь, что вы вспомнили суть нашего прошлого видео. Мы вывели 120 доги и у нас их осталось около 29. С момента записи прошлого видео прошла неделя. И вот за эту неделю наши оставшиеся 29 доги выросли до 152. Невероятный результат. Далее я напомню вам, как вывести средства с платформы на кошелек, а пока обязательно переходите по ссылке в описании и не забудьте пригласить своих друзей, ведь у проекта также есть отличная реферальная программа. Вам нужно зарегистрироваться по ссылке в описании, так как разработчики данной платформы готовят много интересных предложений для участников программы. Не пропустите! Напомню вам, что для того, чтобы вывести средства, необходимо зайти на интересующий нас токен и перейти в раздел «Витро». Чтобы вывести Doggy Queen, достаточно заполнить поле «Введите сумму вывода» и нажать кнопку «Вывести». Далее необходимо указать все требуемые данные, проверить правильность совершаемой транзакции, и завершить ее. Стоит отметить, что взимается административный сбор в размере 11% от суммы вывода. Учитывайте это при совершении вывода. В заключение хочется сказать, что NFT Pump ⁇ это перспективный проект, на который точно стоит обратить внимание. Если честно, я волновалась, что ничего не получится, но проект действительно работает и справно платит. Так что переходите по ссылке в описании. Проект лично проверен нами. С ним вы можете просто сидеть на сайте и слушать этот ежеминутный звук начисления прибыли. Как было сказано ранее, все ссылки в описании. Переходите, регистрируйтесь и пользуйтесь. Спасибо за просмотр. Всем пока.